Если ты начинающий инвестор и хочешь создать быстрее пассивный доход, один из неочевидных чит-кодов, лайфхаков это инвестиционная команда. То есть тебе нужны люди, которые помогут тебе сделать результат под ключ сделать это быстро, сделать это за тебя, и в этом видео я расскажу, какие люди нужны в инвестиционной команде, а также расскажу, где взять контакт подрядчиков, с которыми работаем мы. Если эта тема актуальна, как обычно, лайк авансом, смотри это видео очень внимательно до конца, про каждого конкретного специалиста я буду рассказывать, пиши в комментариях свои вопросы, свои ответы, а также то, кого бы ты хотел, чтобы мы пригласили, и кого бы мы нашли для тебя для реализации своих проектов. Поехали! чем бы ты ни занимался, куда бы ты не инвестировал, обязательно в твоем портфеле будет доходная недвижимость, потому что это основа, это та вещь, которая дает тебе пассивный доход, и поэтому, если у тебя ее нет, обязательно рассмотри. И в этом случае... Мы первое, с чего начнем рассмотрение инвестиционной команды, это как раз доходная недвижимость. То есть первое, тебе нужно достаточно денег для банка и тебе нужен ипотечный брокер. Если у тебя хорошая кредитная история, большой официальный доход, есть недвижимость, которую ты можешь показать в банке, то в принципе ты можешь обратиться самостоятельно и получить достаточное количество денег от банка. Брокер нужен в том случае, если ты хочешь получить дополнительную агентскую скидку, то есть он имеет договора с банками, он может сделать скидку от той ставки, которую ты получаешь. Второе. Он может помочь в трудных ситуациях, когда ты не уверен, что ты можешь получить достаточно денег от банка на свою инвестиционную стратегию. Второе, человек, который тебе нужен – это подборные движки. То есть тот человек, который знает конкретные варианты, конкретные комплексы, он найдет конкретный инвестиционный объект посмотрит его, возьмет планировки, просчитает, и у тебя на выходе будут готовые расчеты, которые можно просто пойти и купить. То есть это объекты из наличия. И такой человек в команде тоже нужен, потому что он экономит огромное количество времени, особенно для тех ребят, которые не живут в Москве. На самом деле в России основное инвестирование именно там. Если ты находишься удаленно, то есть я часто вижу вопрос, а вот стоит ли мне инвестировать здесь там, или здесь. На самом деле... Мой ответ, то что я не живу в Москве, но мои инвестиции основные с доходной недвижимостью находятся в Москве. Почему? Первое, больше доход при тех же усилиях, при том же количестве квартир ты будешь получать просто больше. Второе, больше ликвидность. То есть просто. Ты, если захочешь выйти из сделки, ты сможешь это сделать быстрее. Все. Точка. Больше не нужно думать в эту сторону. Третий человек, который тебе нужен, человек, который сделает планировки. То есть тебе подобрали недвижимость, ты вышел на сделку. То есть в этом случае иногда нужны риэлторы, иногда не нужны, иногда есть ребята, которые просто за небольшой фикс помогают с документами, то есть здесь каждый уже решает самостоятельно. Чаще всего, если эта сделка идет напрямую застройщиком, то можно обойтись самостоятельно, но если это какие-то сделки на вторичке то, наверное, имеет смысл привлекать юриста для того, чтобы снизить как раз вот эти риски. Но нужно понимать, что когда вы будете подавать одобрение, если это у вас ипотека, вы будете давать документ на одобрение в банк, то там тоже будут проверки именно вашего объекта. Поэтому в этом случае, как мне кажется, можно сэкономить, но, как говорит мой дедушка, лучше перебдеть, чем не недобдеть. Поэтому лучше перебдеть. Следующее. Это после того, как вы вышли на сделку, вам нарисовал архитектор планировки, дизайнер, он понимает, какие планировки являются инвесторскими, какие материалы используют. Не, не используют супер дорогих материалов, не используют супер дешевых. Нужно, чтобы материалы были экономичные, но очень функциональные. Как использовать дополнительное пространство, где составить систему хранения, как сделать несколько спальных мест, как сделать на площади, где помещается только два спальных места, сделать четыре, а на этом всем создается доходность. То есть вы можете сдавать дороже, ваш инвестпроект начинает работать в одном и том же комплексе одна и та же квартира может приносить совершенно разный доход просто за счет планировок, за счет того, как это сделано. И вот здесь это крайне важно привлекать тех ребят, которые разбираются именно в инвесторском ремонте, которые разбираются как сделать на небольшой площади суперфункциональные студии. Поэтому такие ребята тоже есть, они нужны. Следующее это инвесторский ремонт, то есть если вы не любите закапываться в деталях, это требует достаточно большого количества времени, вам нужен брараб, который будет делать по заданию дизайнера то, что вы вместе с дизайнером утвердили. Это тоже важная вещь, потому что инвесторский ремонт должен быть, первое, экономным, во-вторых, качественным для того, чтобы выдерживать хорошую нагрузку, к примеру, в ту же посуточную аренду. Поэтому здесь крайне важны материалы и здесь крайне важны фишечки. там Например, стиральная машина, которая находится под раковиной, например, над санузлом с высокими потолками можно сделать дополнительные спальные места и так далее. то есть Я видел очень много классных решений, если дизайнер тоже их видел, а не просто там где-то на картинке представлял. То есть у меня первый дизайнер, который делал доходный дом в 2014 году, у нас не было проверенных ребят, они просто рисовали, как они себе видели, но когда мы попытались это реализовать, у нас естественно не получилось, и мы уже по месту докручивали, заходя в каждую студию и определяясь, как это будет выглядеть, поэтому это тоже крайне важно. Итого, ипотечный брокер делает одобрение, дальше эксперт подбирает вам недвижимость. Следующий специалист делает расчеты, следующий специалист делает дизайн, планировку, следующий делает инвесторский ремонт и дальше вы отдаете заселение и управление. И, наконец, самый важный, ребята с которыми я люблю работать больше всего это те которые делают это все под ключ то есть которые делают за вас сращивание всех этих людей и которые за вас принимают конкретные решения с единственной правильной целью чтобы ваш актив был доходным и чтобы доходность была такая-то да? и когда вы это все просчитали то есть я предпочитаю работать именно с теми людьми которые как раз делают это все под ключ хорошо значит есть еще отдельные ребята по направлениям то есть если тоже необходимо можете написать мне в инстаграм все контакты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 Так же, как и я, рассматривайте доходные сайты, в идеале вам нужен брокер, который подберет профессионально тот актив, который будет доходным, который не будет вызывать потенциальных проблем, который не рискует провалиться из-за того, что тематика спорная или по ней есть определенные санкции или фильтры, который поможет вам подбирать самый доходный актив и который поможет вам его принять безопасно настроить все платежи и начать просто получать доход. Также у нас в команде есть услуга под ключ, где мы вместе с доходным сайтом находим человека, который будет писать статьи. В первый месяц после передачи, в первые два месяца мы помогаем вам с наполнением сайта. Мы генерируем готовый ТЗ для того, чтобы наполнять сайт в течение следующего года, для того, чтобы просто мы могли выдавать его копирайтер. То есть все, что вам необходимо делать, это от одного до двух часов в неделю смотреть, что написали авторы на вашем сайте. Возможно, что-то корректировать, давать обратную связь и выдавать там по 4 статьи в месяц. Это значительно проще, чем разбираться во всех технических нюансах самостоятельно. Какие еще специалисты нужны? На мой взгляд, еще нужен финансовый консультант, который поможет сориентироваться в рынке акций, в рынке облигаций, в рынке тех бумаг, фондов, которые можно просто купить, то есть не которые вы делаете самостоятельно, а которые можно пойти купить, и он потенциально поможет вам выбрать среди тех, которые будут самые доходные. Крайне важно, посмотрите видео про финансовых консультантов, я там разбирал, как их выбирать, какой подход нужен, и давал свой конкретный алгоритм, поэтому просто можете воспользоваться. Но самое главное, ребята, еще раз подчеркну, это те люди, которые могут создавать пассивный доход. Под ключ. Поэтому если вы именно такой человек, обязательно мне напишите в инстаграм, мы найдем, как с вами посотрудничать. Если вам какого-то специалиста не хватает, также пишите в комментариях, кто вам нужен, и мы постараемся вам тоже с этим помочь. Если это видео оказалось полезным, ставим лайк, подписываемся, пишем в комментариях, помогаем нашему каналу расти. Нас уже, ребят, 50 тысяч человек. 50. Очень скоро мы дойдем до 100. И самое главное, это ваш вклад в том, чтобы помогать каналу расти. Это ваши комменты, ваши лайки, и ваши вопросы, которые дают нам мотивацию развиваться и делать новые уроки для вас. Увидимся. Ты смотришь? Спасибо. Ты смотришь это видео до конца. Ты самый крутой человек. Спасибо тебе. Все, пока. Давай.